Здравствуйте и добро пожаловать к нам ЛАДАХА ЮМИТ ВЕХОЛЬЮМ ежедневная Аллаха каждый день на русском языке. С большим уважением я обращаюсь к вам и представляю вам нашу программу ключ к настоящей еврейской жизни с целью приобщить людей к изучению практического еврейского закона в частности с Фарадим и евреев восточных общин указывая им путь, по которому должны следовать в соответствии с мнением Марана, автора книги «Шурхан Арух». Наша программа прежде всего ответит вам на многие вопросы, где главным является, как вести еврейский образ жизни в современных условиях. Наша программа также адресована широкому кругу слушателей – она рассчитана как на неподготовленного человека желающего узнать что такое аллаха так и на тех кто уже имеет некий опыт в еврейских законах но и чтобы освежить свои знания желая услышать законы на родном языке если и вы желаете получить ежедневный доход, так подписывайтесь к нам и вы приобретете ключ настоящей счастливой жизни.